Старт не будет дан уже через считанные минуты, а пока судьи этого заезда. Капитан Мубарак Халид от Катара, от Южной Осетии, полковник Владимир Загоев. От Абхазии майор Ираклий Сигуа и от Таджикистана полковник Насимджон Шарипов. Четыре экипажа на готове. И я представляю экипажа на правом фланге танк зеленого цвета. Республика Таджикистан. Командир танка Сабирджон Кабутов, наводчик-оператор Пайрам Давлатов и механик-водитель Камрон Халматов. Таджикистан. На танке синего цвета танкисты Абхазии. Третий экипаж. Командир танка Курсант Давид Гвазава. Наводчик-оператор лейтенант Зураб Кварчия. Механик-водитель, лейтенант Яшар Ашуба. Абхазия, третий экипаж. Танки желтого цвета. Республика Южная Осетия. Командир танка, старший лейтенант Вадим Дудаев. Наводчик-оператор, старший лейтенант Алексей Мамиев. И механик-водитель, сержант Денис Кокоев. Южная Осетия, танк желтого цвета. Ну а на левом фланге танк красного цвета. Государство Катар. Командир танка, старший сержант Мохамед Али Эрайдж, наводчик оператор, старший сержант Али Хусейн Хакба, механик-водитель, старший сержант Джабер Саид Альфасел. Итак, экипажи представлены. До начала заезда остается совсем немного. Ждем сигнал, и вот он звучит уже прямо сейчас на полигоне Алабина и дан сигнал это команда для экипажа занять штатные места в танках Т-72, Б-3 можно заводить двигатели но танки прогреты выходят и занимают рубеж старта за 15 минут до начала заезда поэтому фактически стартовать можно будет сразу первым стартует экипаж Таджикистана старт не одновременно в индивидуальной гонке в отличие от, от эстафеты Да, до эстафеты дойдут не все безусловно с 2-го дивизиона по эстафету пройдут 5 команд и с первого дивизиона 8. Ну а в финале сойдутся сильнейшие танкисты в каждом дивизионе и их будет по, по 3 экипажа от каждой команды. Ну что ж, эстафета не за горами, а пока сегодня крайне, да что там крайне, последний день индивидуальной гонки 2021 года. Республика Таджикистан. Стартует первое, вы наблюдаете участок маневрирования. Первое препятствие, которое ожидает экипажа перед выполнением огневой задачи. Итак, главный судья соревнований генерал-майор вот Прямо сейчас дает команду вперед сборной Таджикистана. Ну что ж, можно начинать движение. Да, и отправляется механик-водитель, да и весь экипаж на трассу конкурса. Первый, второй экипаж... Таджикистана уже выступил. У Таджикистана пока есть экипаж в лидерах. Первый экипаж таджикской сборной на третьей строчке общего рейтинга второго дивизиона. На двенадцатой строчке второй экипаж Таджикистана показали время 33 минуты 13 секунд и 27 минут 23 секунды соответственно. Ну что ж, змейка преодолевает препятствие механик. Водитель осторожно, внимательно ну и без нарушений. У каждого препятствия размещается, размещается полевой арбитр, который контролирует правильность преодоления препятствий. В случае правильного преодоления препятствия поднимает белый флаг, а в случае нарушения – красный флаг. Если экипаж нарушает порядок преодоления препятствий, то главный судья соревнований его отправляет на площадку штрафного времени или пит-стоп как называем танком биатлоне 10 площадок штрафного времени на трассе конкурса на площадке штрафного времени экипаж выполняет норматив контрольный осмотр машины ну, я думаю у нас будет возможность с вами увидеть в этом заезде порядок выполнения данного норматива пока загрузка боеприпасов сборная Таджикистана Ведет загрузку три штатных артиллерийских выстрелов, В отличие от первого дивизиона, дополнительные боеприпасы не используются. Три штатных артиллерийских выстрела, три мишени. Ну и в случае непоражения любого количества из предложенных мишеней, экипажу придется проходить ровно такое же количество э, штрафных кругов. До трех штрафных кругов за данный эпизод, за данную стрельбу. Всего три огневых задачи. На первом круге стрельба из танковой пушки, далее из зенитного пулемета «Корт». И на третьем круге стрельба из спаренного пулемета калибром 7,62 мм. Получили... О, люк открыт! Нельзя, нельзя это нарушение. Успели закрыть, услышали своего тренера с вышки, постоянно на прямой радиосвязи. Каждый тренер сборной со своим экипажем, со своим командиром корректирует работу своих танкистов. Но я уж сомневаюсь, что сейчас забыли закрыть люк. Попросту, быть может, не докрутили, не зафиксировали его. Но ну, услышали замечание и быстро же среагировали на него. Поэтому, я думаю, не будут наказывать сборную Таджикистана. Итак, выстрел. Какая быстрая подготовка и поиск целей. Итак, недолет. Нет поражения цели, друзья, подсказывает главный судья соревнований. Вторая мишень в поле. Да, после обеда, безусловно, выступать сложнее. Солнце как раз-таки э -э, начинает светить прямо-таки в лицо. Наводчику оператора. Сегодня солнечная, хорошая солнечная погода. Ну и однозначно наблюдать цели сложнее. Не долет вновь. Два штрафных круга заработал экипаж Таджикистана. Итак, третья мишень в поле 1800 метров. Внимание! Будете поражение цели. Очень нужно. Но ну, очень нужно сейчас таджикской сборной собраться. Наводчику оператору вспомнить все, чему учили его преподаватели. Тренерский штаб. Не торопится. Не спешит. И, быть может, правильно сделает выстрел. Ох, опять не долет. Три штрафных круга придется пройти сборной Таджикистана. Один штрафной круг, друзья мои. Это 500 метров, дополнительно 500 метров к трассе конкурса. На трассе 4 километра 100 метров. Итак, дистанция. Синий танк, сборная Абхазии. Третий экипаж стартовал и уже преодолевает первое препятствие. Что ж, довольно-таки умело справляется с первым препятствием механик-водитель сборной Абхазии. Лейтенант Яшар Ашуба, 23 года ему, мечтает побить рекорд скорости на танковом биатлоне. Ну что ж, посмотрим. А я напомню о том, что рекорд скорости танковом биатлоне 84 километра в час. Иван Асеев его зафиксировал. Механик-водитель нашей сборной образца 2019 года. Иван Асеев надолго... Записал свою фамилию в историю танкового биатлона. Ну что ж, все три выстрела Таджикистана и все три недолета. К сожалению, все три недолета. Я думаю, Таджикистан, друзья мои, пройдет в полуфинал. После этого заезда сразу же состоится итоговое заседание судейской комиссии по результатам выполнения всех задач индивидуальной гонки каждым экипажем Будут подведены итоги, будет составлен общий рейтинг. И мы уже узнаем, кто же стал победителем. В индивидуальном зачете в каждом дивизионе. А пока загрузка боеприпасов. Видите, написано на башне танка «Абсны». Ну, это с абхазского, собственно говоря, «Абхазия» на абхазском языке. Так, закрывают люки наши абхазские братья и продолжат движение по трассе конкурса выходит сейчас на рубеж ведения огня. Вперед. Ну, на самом деле, друзья мои, не все так здорово у второго и первого экипажа абхазской сборной. Время было показано 46 минут 53 секунды первым экипажем. 46 минут 53 секунды. Первый экипаж и еще один экипаж Абхазской сборной выступил с результатом 1 час 28 минут и 40 секунд. Доложили о том, что в прошлом заезде как раз-таки представители сборной Абхазии была проблема с танком, ну, покинули машину. На самом деле техническая комиссия разобралась, и танк своим ходом самостоятельно убыл под управлением Одного из представителей технической комиссии. О, был своим ходом спокойно в парк боевых машин. Машина была исправна. Скажем, это был не день, явно не день сборной Абхазии. Но посмотрим. Быть может, этот экипаж как раз-таки поможет вытянет команду на более верхние строчки, на более верхние лидирующие строчки. И команда сумеет таки попасть в эстафету. Выстрел! Итак, недолет. Бьет недолетом. А, перелет, прошу прощения, друзья мои. Перелет. Уточняет главный судья соревнований. Посмотрим в повторе немного позже. А пока вторая мишень в поле. Ну что ж, Зураб Кварчия. Лейтенант. 22 года ему выстрел. Ну что ж, Зураб нужно собраться. Третий выстрел еще есть. Третья мишень еще есть. Тренер сборной сейчас на экране. Итак, третья мишень в поле. 1800 метров. Ну и вот выстрял. Будет ли цель поражена? Нет. К сожалению, пока сегодняшний заезд второго дивизиона славится лишь только штрафными кругами. Очень много штрафных кругов. Уже 6 штрафных кругов заработали команды на двоих. Как Таджикистан, три круга, так и Абхазия, Южная Осетия, друзья мои, на трассе конкурса. Желаем удачи нашим южноосетинским партнерам, нашим друзьям, да и братьям, много как русских проживает в Южной Осетии, так и, собственно говоря, осетин проживает в Российской Федерации. Так, преодоление первого препятствия. Механик-водитель Денис Кокоев. 31 год ему, с 2007 года он в вооруженных силах Южной Осетии. А вот в танковом биатлоне участвует в первый раз. В целом команда второй раз прибыла на соревнования. В прошлом году была впервые. А в этом году значительно, значительно уровень танкистов возрос. Безусловно, возрос. И я думаю, вы об этом сейчас убедитесь. Представители Южной Осетии также уже выступали. На 14-й строчке, строчке экипаж Первый экипаж Южной Осетии Поразили аж 4 мишени из 5 И показали время 44 минуты 23 секунды А вот второй экипаж на 8 строчке И общее время 32 минуты и 4 секунды Для второго дивизиона, вы знаете, это достаточно хорошее время С учетом прошлого года Время было 53 минуты Улучшили свой результат на 20 минут Итак, проносится мимо Кургана Славы Экипаж Таджикистана. Отсечка по времени. 9 минут 41 секунда. Колейный мост. Осторожно. Хорошо. Одним прыжком. Ну, профессионал. Безусловно, профессионал, механик, водитель. Очень хорошая работа. Загрузка боеприпасов. Южная Осетия. Три штатных артиллерийских выстрела. Но вы увидите, что действительно тяжелые снаряды. Не просто. Так, взять 16-килограммовый снаряд и поднять его над головой, механику-водителю. Но все мы прекрасно знаем, что танкисты не самые высокие, как говорится, широкоплечие парни. А чтобы быть танкистом, нужно быть и ростом, соответственно, не выше 175 сантиметров. Чем ниже танкист, тем ему удобнее в танке. Безусловно, удобнее. Поэтому... Так сказать, стандартный танкист... Он-то и сам весит, как четыре снаряда, фактически. А тут снаряд нужно брать и поднимать над головой. Но, тем не менее, сильные парни, мощные парни. Физическая подготовка – одна из основ э, боевой подготовки во всех вооруженных силах мира. Обязательно солдат должен э, обладать высокой физической подготовленностью, уметь как подтягиваться, бегать, и немалые дистанции. Ну что ж, о физической подготовке мы пока... Говорить не будем, давайте все же вернемся к работе Южной Осетии. Стрельба, э, стрельба по мишени номер 12 ведет поиск цели наводчик-оператор. Пока цель не обнаружена. Обязательно пушка должна быть в секторе стрельбы. Если только лишь наводчик-оператор э, допустит ошибку и повернет пушку за сектор стрельбы, то это грозит мгновейшей дисквалификации. Выстрел! Исси! Ай, молодцы! Еще раз напомню, три из трех. Первый экипаж поразил мишени номер 12. А второй экипаж, две из трех мишени. Пока первая мишень поражена. 1700 метров. Выстрел! Ай, браво! Видна пробоина была. В повторе посмотрим обязательно. Я думаю, все мы убедимся в этом. Но видно было пробоину. В самый низ в цели попадает снаряд. И вот третья мишень. Уже стоит и прекрасно просматривается. Отдельно, конечно, нужно выразить слова благодарности полигонной команде во главе с начальником полигона Алабина майором Юрием Павловым. Мишени поднимается все вовремя. Вовремя, быстро, молниеносно, порой даже не успевает подойти. Не успевает подойти танкист, а мишень уже стоит. Есть, Эль, ну браво! Вот это биатлон, вот это молодцы! Южная осетия вперед! Вперед и только вперед! Есть все шансы на то, чтобы... Попасть в полуфинал. Да и я думаю, уровень подготовки команды достоин и финального заезда. Но узнаем мы это 3 сентября. 3 сентября состоится финал 2 дивизиона. А пока Катар на трассе конкурса. Стартовали представители Катара, танкисты. Второй раз участвуют в конкурсе танковый биатлон. Сборная Таджикистана на очередной... Огневой задачи. Стрельба из зенитного пулемета «Корт». И вот он, зенитный пулемет «Корт», установленный на танке Т-72Б3. Предназначенный для ведения стрельбы и уничтожения низколетящих воздушных целей, которые и может явиться низколетящий вертолет противника. А вот он и вертолет, друзья. Мишень номер 25 в соответствии с курсом стрельб. Дальность до цели 900 метров. Короткими очередями Ведет огонь командир танка сборной Таджикистана. Сабирджон Кабутов окончил Омский танковый инженерный институт. Есть! Ну что ж, очень здорово отстаивает честь Республики Таджикистан и честь Омского танкового военного института. Браво! Можно продолжать движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Ну куда уж больше штрафных кругов. Итак, три пришлось пройти механику-водителю Таджикистана. Сборная Катара готовится загружать три штатных артиллерийских выстрела. Итак, в соответствии с правилами, танк должен остановиться. Секунду отсечка по времени. Давайте посмотрим. Результат Абхазия. 10 минут 24 секунды. На 43 секунды остаются от Таджикистана. Я думаю, сейчас догонит. Обязательно догонит экипаж Южной Осетии. И, по всей видимости, это лидер заезда. Пока лидер, конечно же, о завершении заезда говорить рано. Впереди еще фактически у каждого экипажа по две, огневой, по две огневых задачи. Лишь только э, Таджикистан справился со второй огневой задачей. У Катара еще все три задачи впереди. Повтор, друзья. Южная Осетия. Блестящая работа. И вот первый выстрел прямо в цель. Второй выстрел не заставил себя долго ждать. И вновь пробоина фактически в том же месте. Ну и... Третий выстрел, третья мишень. Здесь только аплодисменты и, конечно же, только слова благодарности экипажу за ту подготовку, за тот ферричный блестящий танковый биатлон, который показывает команда. Преодолевает сейчас препятствие противотанковый ров, представитель Южной Осетии. Выбирается из препятствия. Хорошо. Белый флаг поднимает полевой арбитр. так отсечка по времени. Считанные метры до финишной прямой. Первый круг фактически уже за спиной у команды. Впереди еще два круга. Итак, друзья, ну а если коснуться промежуточного рейтинга стран-участниц всех армейских международных игр. Южная Осетия 7 минут 43 секунды. Отсечка по времени, да, лидирует экипаж пока. Что касается рейтинга стран-участниц, всего 34 конкурса в седьмых армейских международных играх. Ну и в данный момент в общем неофициальном зачете на девятой строчке идут Азербайджан, Монголия, Мьяма. Цепляет ограничительные столбы. Танк синего цвета. Это абхазская сборная. Два столба зацепили. Но уж не важно, один столб, два или все сбили. Это нарушение. Это нарушение порядка преодоления препятствия, за что придется пройти на пидстоп. Как раз таки и команда Абхазии нам продемонстрирует, как выполняется норматив контрольный осмотр машины. Итак, повтор. А сейчас танк зеленого цвета на экранах. Повтор преодоления препятствий. Гребенка здесь заносит, посмотрите, сбивает. Сбивает стол ограничительный. И если бы, конечно, оценивалось бы сбитие столбов в этом эпизоде, то была бы оценка отличная. Но, к сожалению, все совсем наоборот. Сбивать ограничительные столбы нельзя. Ну что ж, я думаю, справиться с этой задачей максимально быстро. Контрольный осмотр машины. Наблюдали уже от выступления первого второго экипажа Сборная Таджикистана. Еще раз повторю, не устану повторять. Стало сильней, стало мощней по сравнению с прошлым годом. Это доказали и первый, и второй экипаж очень хорошая работа. Да, есть над чем поработать, безусловно. Но я думаю, в этом году вновь представители Таджикистана проведут работу над ошибками, подготовятся как следует. И в следующем году будем вновь ждать на танковом биатлоне. Сборная Абхазия на участке для загрузки боеприпасов будет выполнять очередную огневую задачу. И сборная Таджикистана уверенно продолжает движение по трассе конкурса. И уже третий круг. Третий круг, друзья, осталась одна огневая задача. Хорошо. Механик, водитель, ведет боевую машину. Да, была одна ошибка. Была одна ошибка. Но препятствие непростое. Гребенка, безусловно. После искусственной неровности этой выровнять машину и выйти аккуратно в створ. В створ ограничительных столбов не всегда получается, не у каждого механика-водителя. Сборная Южная Осетия прибыла на выполнение огневой задачи из зенитного пулемета Корт. Итак, построение. Все три члены экипажа должны выйти из боевой машины. Механик-водитель спешит. И вот сейчас можно брать пулеметную ленту. 15 боеприпасов. 6 из них с трассирующими пулями. Внимание! Загрузка боеприпасов. Командир танка будет вести боевую стрельбу. Это старший лейтенант Вадим Дудаев. 37 лет Вадиму. Дома болеют за своего любимого мужа, отца, его двое детей, дочь и сын. И, конечно же, любимая и любящая супруга впервые участвует в танковом биатлоне. В вооруженных силах республики с 2005 года. Итак, Вадим Дудаев докладывает о том, что... Готов вести боевую стрельбу. Наблюдая за работой своего экипажа, тренер сборной. Мишень в поле. Мишень номер 25. А посмотрите, у сборной Абхазии какие-то проблемы. Наблюдаем, что экипаж также находится на выполнении данной огневой задачи, но пока не удается начать ни стрельбу, и на башне сидит наводчик-оператор. Открывает огонь командир танка. К замиранием сердца сейчас болельщицы наблюдают за работой командира танка сборной Южной Осетии. Ну что ж, Вадим... Нет поражения, к сожалению. Ну что ж, не расстраиваться ни в коем случае. Болельщикам впереди еще одна огневая задача. Впереди еще одна огневая задача. Все получится. Хорошее время, очень хорошо идет команда. Пока хочется отметить две сборные, как Таджикистан, так и Южная Осетия. Безусловно, в этом заезде ну, показывают себя с более подготовленной стороны. Но сейчас у Абхазской сборной какая-то проблема. Сборная Таджикистана на третьей огневой задаче. Мишень в поле. Дальность до цели 700 метров. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Пайрам Давлатов. Также выпускник Омского танкового инженерного института. 30 лет Пайраму. Уже не впервые участвует в танковом биатлоне. Прекрасно знает как трассу, так и мишени. А в прошлом году, друзья, сборная Таджикистана выступила, ну, скажем, немного хуже, чем в этом году. Но вместе с тем, в индивидуальном зачете, первое место было за сборной Таджикистана. И в индивидуальном зачете как раз таки. Посмотрим, что будет в этом году. Это крайний заезд второго дивизиона. И итоги будут подводиться уже сегодня. Предварительный есть цель. Ну что ж, хорошо, новачий гоператор справляется с задачей. У Таджикистана две мишени из пяти поражены. Тренер сборной сейчас на экранах, наблюдая за работой своего экипажа. Сейчас самое главное – не допустить ошибки на препятствиях. Пайрам Давлатов на экранах. Только что вел боевую стрельбу и сумел таки поразить мишень номер 9, ручной противотанковый гранатомет. Сейчас основная задача механика-водителя – уверенно прийти к финишу, не допустив ошибок при преодолении препятствий. Комром Халматов, прямолинейный участок движения, друзья, прямолинейный участок движения, который позволяет нам наблюдать за теми скоростями, которые развивают механики-водители. И сейчас, посмотрите, прям-таки настоящий гоночный процесс здесь на экранах. Два танка фактически соревнуются на прямолинейном участке движения трассы конкурса. Южная Осетия и Таджикистан. Скорость Таджикистана на данный момент 48-49 километров в час. Южная Осетия 55 километров в час. Догоняет сейчас Южноосетинский. Экипаж, танк желтого цвета. Горячие южно парни. Мчатся, набирая скорость. И совсем-совсем рядом, совсем близко. Но нужно быть предельно осторожным и внимательным. Не допустить столкновения. Все-таки техника безопасности. Превалирует в танковом биатлоне Это самое главное и самое важное На что стоит обращать внимание и Впереди опасный поворот Впереди еще и препятствия Участок минно-взрывном заграждении Ну что же, опережает Посмотрите Нет, нет, нет, куда сходит С трассы! Ох, Разогнался, дезориентировался Сошел с трассы Механик-водитель Денис Какоев нужно сдавать назад. Это время, это драгоценные секунды. Драгоценные секунды. Хотела обойти справа, скорее всего, хотела обойти справа, но сбился с курса. И ушел вправо, друзья мои. Но, слава богу, докладываю сейчас по радиостанции о том, что все хорошо, никто не травмирован, все целые и невредимые готовы и могут продолжать гонку. О, немного нужно поддать газа и возвращаться на трассу конкурса. О, друзья, быть может понадобится... Понадобится помощь. Ну, будем надеяться, что справится самостоятельно. Механик-водитель. Танк Зеленого цвета Республика Таджикистан немного остается таживская сборная. Это третий круг будет финишировать уже через считанные секунды. Я думаю, 30-40 секунд будет достаточно экипажа для того, чтобы завершить заезд и поставить точку в выступлении. Э, в этапе индивидуальная гонка танкового биатлона 2021 года 25 минут и 23 секунды. На данный момент довольно-таки хорошее время. Хорошее время 26.15. Лучшее время в целом. Итак, вернулся на трассу экипаж Южной Осетии. Реабилитировался механик-водитель. Вернул машину на трассу конкурса и уверенно ее ведет. Но я думаю, теперь уж будет повнимательнее на скоростном участке. Если бы сильно не спешил, не торопился, то, быть может, и не сошел бы с трассы. Но есть еще возможность нагнать. Танк зеленого цвета останавливается. Это говорит о том, что республика Таджикистан вынуждена выполнять контрольный осмотр машины за нарушение э, порядка определения препятствия. Это... Была ошибка на участке в минно-взрывном заграждении. Нацепили мину, наехали на мину. Ну и вот как раз-таки тот самый обидный, досадный момент, когда ты видишь уже финиш, он уже перед тобой, фактически рукой дотянуться, но экипаж вынужден... Остановиться и потратить драгоценные секунды. Совершает второй круг сборная Южной Осетии. Итак, встречаем на финише Таджикистан. Экипаж Южной Осетии приближается к препятствию. Ограниченный проход. И вот таджикская сборная. Третий экипаж. Вот синие столбы. Финиш сборной Таджикистана. Браво. Танкисты, очень хорошее выступление. Таджикистан 26 минут 57 секунд. В общем, рейтинге пока что. Это третья строчка. 26 минут 57 секунд. Вы знаете только что, экипаж Таджикистана сдвинул на четвертую строчку э, своих братьев, представителей первого экипажа. Да, немного не получилось. Не здорово было как раз-таки с первой огневой задачей. Стрельба по мишеням номер 12. Но, тем не менее, нужно отдать должное механику водителю. Вытянул команду, нагнал время. И, несмотря на три промаха, сумел-таки пройти финиш и привести команду вот с таким результатом. Замечательный результат. Повторюсь, 26 минут 57 секунд. 26-57. Вы знаете, это... 20-я строчка в первом дивизионе, если бы команда там участвовала. Но сборная выступает во втором дивизионе и пока имеет шансы ворваться в первый дивизион в следующем году. Итак, выбираются из машины представители Абхазии. Что ж, была небольшая техническая проблема. Устранили самостоятельно. Сейчас загружай боеприпасы. Командир танка будет вести боевую стрельбу. Курсант Давид Гвазава. Уроженец города, героя Гудаута. Боеприпасы загружены. Мишень в поле. 900 метров дальность до цели. Ну что ж, Давид, сейчас вся Абхазия, вся Гудаута наблюдает за выполнением огневой задачи. Нужно попасть, нужно попасть обязательно, пока результативность стрельбы мы не наблюдали у этого экипажа. Есть еще боеприпасы, всего 15 боеприпасов, но остается еще пару очередей. Нет, все, закончились боеприпасы, закончились, друзья мои. По всей видимости, остались еще. Перезаряжает пулемет вновь. Командир танка. Видимо, перекосила немного патрон, но все ни по чем. Видишь, что командир танка Абхазской сборной кулаком вставляет его и попадает. Великолепно. Доложить нужно о том, что оружие разряжено. Ну молодец. Командир танка, еще раз напомню, Давид Глазава вел боевую стрельбу. ему 21 год. Курсант Дальневосточного, высшего общевойскового командного училища город Благовещенск. В соответствии с международными договоренностями. Некоторые страны проходят обучение, некоторые танкисты, так сказать, из наших братских республик, государств проходят обучение в военных вузах нашей страны. В том числе и Дальневосточного, высшего общего войсковым училища. Училище. Вот как раз-таки один экипаж. Именно этот экипаж 3 представлен курсанта Медвок. Стрельба из спаренного пулемета с пушкой калибром 7.62 мм. Именно эту задачу сейчас будет выполнять наводчик-оператор сборной Южной Осетии. 3 из 5 поразили мишени. Представители команды Южной Осетии сейчас ведет поиск цели. Мишень хорошо видна. Стеклянная мишень. Даже если один боеприпас, одна пуля попадет в мишень, то мишень разобьется. И Тогда можно будет смело заявить о том, что команда продолжит движение по трассе конкурса без штрафных кругов. Но пока в Южной Осетии 23 минуты 52 секунды. Удастся ли догнать Таджикистан? 26.57 финишировал Экипаж Таджикистана в запасе еще почти что 3 минуты. Так докладывает оружие разряжено. Не получилось, не получилось с этой стрельбой. К сожалению, наводчик оператору результат есть. Боеприпасы израсходованы, стрельба завершена, но результат не тот, который ждали болельщики. Придется пройти один штрафной круг. Вот здесь Работа механика-водителя. Основная работа механика-водителя сейчас пройти максимально быстро. Штрафной круг 500 метров дополнительные И финишировать без нарушений порядка определения оставшихся препятствий. А препятствий впереди еще пять. Пять препятствий. Это участок минозерном заграждении. Это э, брод, холм, ограниченный проход и противотанковый ров. 5 препятствий. Нужно быть предельно осторожным и внимательным. Денис... Какой механик-водитель сборной Южной Осетии? Ему 31 год. С 2007 года в вооруженных силах Южной Осетии. Сборная Катара пока продолжает осуществлять попытки... Выполнить первую огневую задачу, к сожалению, не удается. Не удается, нужно заниматься больше, готовиться больше. Нет танков на вооружение э, катера. Танков именно модели Т-72, типа Т-72. Ну что ж, все очень просто. Я думаю, есть такая возможность. И можно запросто приобрести, заказать танки. Урал завода Т-72, Б-3, пожалуйста, и поставить их на вооружение Катара, заниматься, готовиться, приезжать, вплоть до того, как Беларусь со своими танками участвует здесь на танковом биатлоне. Ну, это уж на решение, каторских танкистов, руководство Катара. Но, тем не менее, я думаю... «Уралвагонзавод» ни в коем случае не откажет. Это одно из крупнейших машиностроительных предприятий в России. Ох, цепляет, друзья мои, цепляет. Повторим мы наблюдаем сейчас работу абхазского экипажа. Запили столбы на препятствие ограниченный проход. Придется зайти на пидстоп. И вот сейчас останавливает полевой арбитр. Пидстоп в исполнении экипажа Абхазии. Мишень красного цвета, имитирующий танк противника для катарской сборной. Все экипажи участвуют на российских, отечественных танках Т-72Б3 в этом заезде, да, и в целом в танковом биатлоне. Российская Федерация предоставляет для участия всем странам танки Т-72Б3 по четыре танка каждой команде. Три основных, один запасной. Но не воспользовались российскими танками, ну, танками, прошу прощения, предоставленными Россией для участия в конкурсе две страны, Китай и Беларусь. Как Китай, так и Беларусь перебывают со своими танками. У Китая это тип 96, а вот у белорусской сборной Т-72Б3, но закупленные у России и поставленные на вооружение республики. На экранах экипаж танка желтого цвета. Южная Осетия продолжает движение. Третий круг. 28 минут на данный момент. Ну что ж, нужно поспешить, нужно поторопиться. Набирать обороты. Тем более уж танк 72 б 3 на это способен. Я напомню, 84 км в час. Максимальная скорость, установленная в истории танкового биатлона, зафиксирована в 2019 году. Отсечка по времени Абхазия. 32 минуты 34 секунды. Стали на 14 минут 35 секунд от лидера заезда от Таджикистана. Преодолели препятствие. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Не было схода с колеи. Именно стол, сход с Калии является нарушением на данном препятствии на колено мосту. А вот и гребенка. Хорошо держал ровно боевую машину и вышел с гребенки без проблем. Вот именно на этом месте в эстафете для первого дивизиона будет повтор. Сбивает ограничительный столб, но это столб направления движения. Как раз-таки на данном препятствии ошибка является сход с колеи. Ну, сбил столб, восстановить сейчас полевой арбитр уже установили, установили его обратно. Не является это нарушение, поэтому продолжает движение танк по трассе конкурса без штрафных площадок. Так, экипаж Южной Осетии. Последнее препятствие осталось пройти экипажу и финиш. И выступит Южная Осетия в целом в индивидуальной гонке танкового биатлона. Хорошая команда. По сравнению с прошлым годом значительно улучшили свои результаты. Так, ну что ж, Газу, Газу сейчас радиоэфире. Тренер сборной говорит своему командиру, ну а тот, по всей видимости, как раз-таки говорит об этом своему механику-водителю. Молодцы парни, танкисты из Южной Осетии хорошо справились с задачами индивидуальной гонки. Денис Какоев, механик-водитель. Итак, скорость танка более 40 километров в час, я думаю. 44, 45 и финиш! Южная Осетия, 30 минут, 15 секунд. Ну, отстали от Таджикистана на 3 минуты с небольшим, но совсем немного. 30 минут – это ориентировочно шестое место. Шестое место в общем рейтинге второго дивизиона. Развивается флаг Южной Осетии. Сейчас на трассе конкурса «Танковый биатлон». Браво, танкисты! Спасибо огромное тренерскому штабу, преподавателям Дальневосточного высшего высшего шоукового командного училища, кто также приложил руки, душу, сердце к подготовке экипажа. Выполняет воинское приветствие сейчас тренерский штаб. И приветствуют болельщики, все, кто здесь на, на полигоне Алабина смотрят вместе с нами танковый биатлон, смотрят его в эфире телеканала «Звезда». Браво! Я думаю, что Южная Осетия будет в полуфинале. Третий круг у Афасской сборной. Третий круг и выполнение очередной огневой задачи. Это последняя огневая задача. Стрельба по РПГ, ручной противотанковый гранатомет. 36 минут позади от старта абхазской сборной. Были, безусловно, ошибки. Но, тем не менее, одна мишень была поражена. Это мишень номер 25. Три круга уже пришлось пройти за непораженные... Три дополнительные штрафных круга за непораженные мишени номер 12. Итак, мишень в поле. Новочник-оператор ведет поиск целей самостоятельно откроет по ней огонь. Дальность до цели 700 метров. так на экранах тренер сборной. Пока не видит цель, докладывает наводчик-оператор. Не может обнаружить, и приходится тренеру судейской вышке корректировать его и говорить, насколько нужно повернуть башню влево, либо вправо. Но мы видим, что в правую сторону сейчас движется башня немного. Повернул ее. Цель не наблюдает. Открывает огонь. Цель обнаружена. Если сборная Абхазия продолжит движение по трассе конкурса без штрафного круга. Браво. Две мишени из пяти поразили. Южная Осетия. Три мишени из пяти поразили. Таджикистан, так же, как и Абхазия. Две из пяти. Ну, у Катара пока есть трудности. Пока есть трудности. Я уверен, что здесь ключевое слово «пока». Обязательно, парни. Вот, видите, друзья мои, только я сказал слово «пока», как тут же первый выстрел прозвучал. наводчик оператор Катара открыл огонь по мишени номер 12. Первая мишень обстреляна, но попадания не было. Да, вторая мишень для Катера в поле. Продолжает вести поиск цели. И вот. Выстрел и попадание катар Приятная новость, друзья мои. Цель поражена. И третья мишень в поле. Вот этот тренер сборной Катер на экранах. И третий выстрел. Итак, одна цель была поражена. Одна цель была поражена. Хорошая работа принимает решение сейчас главный судья соревнований. Сборная Катара на штрафные круги заходить не будет, а будет добавлено дополнительное время прохождения штрафного круга. Около минуты добавляет главный судья соревнований. Ну, вот и болельщики. Болельщики здесь поддерживают немного болельщиков Катара, но тем не менее команда приезжает. Уже второй раз участвует в танковом биатлоне. Набирается опыта. Да, понемножку, да, по чуть-чуть. Еще раз напомню, танков в Катаре нет Т-72, типа Т-72. В основном танки на вооружении других стран российских танков у Катара нет. Ну, быть может, пересмотрят вопрос закупки танков ведь э, одни из лучших танков танки как Т-72Б3 ну конечно же танки Т-90 а, вообще танк Т-90С можно без привлечения сказать что он сыграл решающую роль в современной истории российского танкостроения он является самым коммерчески успешным танком 21 века а 72-ка дважды занесена в книгу рекордов Гиннеса ее модификации составляют основу сухопутных войск более 40 стран мира. Сегодня «Уралвагонзавод» продолжает поставлять в российские войска самую передовую бронетехнику. Это танк Т-90М «Прорыв» с новой башней и повышенным уровнем бронестойкости. Боевая машина поддержки танков «Терминатор», которая нет аналогов в мире по сочетанию огневой мощи и защищенности. Повтор выступления сборной Абхазии. Отпустил ошибку механик-водитель. Занесло. Занесло танк. Вот уже совсем близко. Совсем рядом к финишу. Команда Абхазия. Мы встречаем танкистов. Да, что-то не получилось, что-то не удалось. Но в целом все целы и невредимы. Выполнили огневые задачи. Прошли все препятствия. Минимум нарушений... Ну и нельзя сказать, что команда не подготовлена. Финиш! Итак, Абхазия. 41 минута 53 секунды. Остали на 14 минут 56 секунд. Но мы благодарим Абхазскую сборную. Это было хорошее выступление. Второй дивизион. И давайте вспомним еще раз танкистов сборной Абхазии. Командир танка Курсан Давид Глазава. Наводчик-оператор лейтенант Зураб Кварчи. Механик-водитель лейтенант Яшар Ашуба. Флаг Абхазии развивается на полигоне Алабина. Второй раз участвует в танковом биатлоне. В прошлом году команда была представлена одним экипажем. Вот в этом году, набравшись опыта, попробовать, попробовав поучаствовать в танковом биатлоне в прошлом году, в этом году прибыли уже в полном составе. Я уверен, что проведут... Значительно серьезную работу над ошибками. В следующем году мы увидим команду более подготовленнее. Но пока сделали все, что смогли. Я уверен, что выложились на полную катушку. Преодолевает препятствие Катар. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Не было нарушений препятствия противотанковых ров. Отсечка по времени. Первый круг завершает проходить представители Катара. Так, 34 минуты 50 секунд после первого круга прошли, прошли препятствия Колейный мост. Преодолели препятствия Колейный мост. Ну, скажем, не мягко прошли, не мягко прошли, но тем не менее нарушений не было ребенка уже позади. Впереди выполнение огневой задачи. Стрельба по... Стрельба из зенитного пулемета. Через несколько мгновений мы с вами уже, я думаю, увидим. Осталось пройти два косогора и эскарп. Между двумя косогорами эскарп отжидает команду. Открытый люк. Открытый люк, но принял решение, главный судья соревнований, на ходу не закрывать. Не закрывать, а сейчас остановится экипаж. Спокойно уже за... закроют, будут выполнять огневую задачу. А сейчас на ходу, конечно, это опасно. Ну что ж, в ряду уникальных разработок Урал вагонзавода. Также есть и единственный в мире танк третьего послевоенного поколения Т-14 на платформе «Армата». «Армата» — это принципиально новая полностью российская разработка. Без приувлечения абсолютно новое слово в мировом танкостроении. За свою историю урал завод выпустил свыше миллиона различных вагонов и более 100 тысяч боевых машин, что является абсолютным рекордом танки урал «Уралвагонзавода». Состоят на вооружении 77 государств мира. Итак, друзья, остановился экипаж. Остановился экипаж, запросил медицинскую поддержку, медицинскую помощь. Вы видите, сейчас командир танка держится за поясницу. По всей видимости, при преодолении препятствия колейный мост. Вы помните о том, что прошли колейный мост не мягко, Не нарушили, но, тем не менее, достаточно резким прыжком. Ну и, видимо, впоследствии как раз-таки этого удара получил, я надеюсь, несерьезную травму командир танка. Ну, судя по тому, что самостоятельно стоит, но на обеих ногах. С ним все в порядке, но, тем не менее, лучше, конечно же, оказать медицинскую помощь, безусловно. Тем более уж медики, военные медики всегда здесь, на готове, в любой момент, в любую секунду выдвинуться и оказать помощь не только экипажам, но и посетителям конкурса «Танковый бятло». Секундомер, выключил. Выключил, молодец, Итак, вернемся к общему рейтингу стран в армейских международных играх 34 конкурса всего э, в этом году. Это танковый биатлон, конный марафон, отличники войсковой разведки, конкурс летчиков авиадарц, кубок моря, морской десант, десантный взвод, тактический стрелок. Но перечислять можно очень долго. Каждый конкурс по-своему интересен. Ознакомиться с каждым конкурсом вы можете в клубе болельщиков... Армейских международных игр. Вот тот момент, когда преодолевали препятствия. И, по всей видимости, как раз-таки именно в эти мгновения получил травму командир танка. Ну, сейчас обсуждает этот момент. Наверное, командир танка сказывает свое негодование. Но хотя мы видим, что улыбаются танкисты. Настроение у всех хорошее. Все хорошо и здорово, но, тем не менее, медицинская помощь запрошена и уже в пути. Уже в пути сейчас прибудут медики а смотрят, ну и по всей видимости, сможет продолжить экипаж гонку. В рейтинге, друзья мои, пока лидирует Российская Федерация. Рейтинг, еще раз повторюсь, армейских международных игр. На второй позиции идет Китай. На третьем месте пока Узбекистан. А на четвертом Беларусь, на пятом Казахстан. Итак, клуб болельщиков находится в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Все экспозиции представлены, обозрение зрителям. Обязательно съездите, посмотрите, очень увлекательное место. Почувствовать себя участником конкурса в легкую можно в клубе болельщиков. Ознакомиться с тренажерами, на которых как раз таки проходят тренировки, в том числе военнослужащих российской армии да и многих других участников в том числе. Ну а пока повтор лучших моментов этого заезда. Итак, друзья, сейчас идут консультации. Главный судья соревнований э с тренером, руководителем команды «Катара». Но дело в том, что в соответствии с правилами конкурса «Танковый биатлон» экипаж имеет право э на замену боевой машины. Да, машину поменять можно, причем в соответствии с решением этого года и внесением изменений в правила. Э если раньше можно было менять один раз машину, то в этом году э абсолютно... Э любое количество раз. Машин 4. На одной экипаж едет. Меняйте сколько захочется. Главное пройдите штрафной круг за одну замену. А вот экипаж менять нельзя. И сейчас э, проведут осмотр работники, медицинские работники. Ну, если вдруг э, командир танка не сможет продолжить эту гонку, то тогда экипажу придется ее не завершать, Значит, еще раз повторюсь, в соответствии с правилами, замена экипажа не предусматривается. Индивидуальный зачет и оценивается подготовленность каждого экипажа в отдельности. Итак, друзья, еще раз напомню о том, что это был, э, идет сейчас, еще идет сейчас заезд, последние индивидуальные гонки 2021 года. Э, сегодня состоится сразу же после заезда, а вот результаты э, уже финиширующих. Финишировавших экипажей Абхазия 41 минута 53 секунды, Южная Осетия 30 минут 15 секунд, и Таджикистан 26 минут 57 секунд. После этого заезда состоится заседание судейской коллегии под руководством главного судьи конкурса генерала-майора Александра Глазкова, где будут подведены итоги индивидуальной гонки: как первого дивизиона, так и второго дивизиона. В первом дивизионе в полуфинал. Пройдет 8 команд. Первый полуфинальный заезд нас с вами ждет уже 31 августа, во вторник. Завтра жеребьевка, завтра пристрелка, покраска танков. Очень много работы будет проделано за один день буквально. Итак, предварительные результаты. Индивидуальная гонка второй дивизион. Пока в лидерах. Второй экипаж Киргизии 26.15. На второй строчке Мьянма, Таджикистан. Еще один экипаж Таджикистана, также финишировавший сегодня. Замыкает Абхазия. Первый экипаж абхазской сборной 1 час 28 минут и 40 секунд. Но было добавлено время абхазской сборной. Это как раз-таки тот самый заезд, тот самый день, когда команда не сумела завершить. Катер замыкает, я прошу прощения. 21-я строчка, второй, второй экипаж катара, 1 час 30 минут и 9 секунд. Ну что ж, дорогие друзья, это был… Последний заезд индивидуальной гонки танкового биатлона. Услышимся мы 31 августа в первом полуфинале конкурса. Еще раз огромное спасибо всем, кто сегодня был с нами, всем, кто смотрел нас в эфире телеканала «Звезда». С вами был комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Берегите друг друга, храните друг друга и будьте счастливы. До новых встреч. Спасибо.